Здравствуйте, дорогая дама! На ваш вопрос относительно того, как узнать о судьбе вашего дедушки, я хочу вам сообщить следующее. Вы должны обратиться с запросом в тот рай военкомат, откуда он призывался на действительную службу. И рай военкомат по вашему запросу даст вам ответ. Либо, если у него не хватает информации, то райвоинкоманд по вашему запросу обращается в архив советских вооруженных сил, ну это архив российской армии, в городе Серпухове, где содержится вся интересующая вас информация, номер воинской части, командиры и боевой путь этой части. Там есть материал, косвенно, либо даже напрямую касающийся вашего девушки. Что же касается боев за Мукачева, то они описаны в мемуарах министра обороны Советского Союза, маршала Советского Союза Гречка. Он командовал первой гвардейской армией которая как раз в составе 4-го Украинского фронта освобождала в 1944 году город Мукачево или Мукачева, так как другая есть транскрипция. Но думается, что там о вашем дедушке конкретно, конечно, свидетельств не будет. Итак, поступите таким образом, каким я вам советовал. Обращайтесь в районный военный комиссариат, откуда дедушка призывался. На, войну, на военную службу Красную армии. И дальше через районный военный комиссариат посылайте запрос в серппутский архив. Даже если это будет стоить каких-то денег, э, сумма это будет невелика. Поэтому я думаю, что вы, и ваша семья, сможете ее осилить. Желаю вам успеха в вашем правильном и благородном стремлении узнать как можно больше о вашем деле ветераней Великой Отечественной войны, с праздником приближающейся у вас к Победы.